Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Еобагейм. Я вернулся и я погружаюсь в новую игру под названием Medium. Рекомендую. Крепенько заварить себе чайок и приготовить что-нибудь вкусное. Нас ждет невероятно интересная игра. Мы начинаем. Hey, uh, Все, здесь наступает интро. Продолжаем игру. Новая игра, новая игра. Не знаю, что нас ждет в этой новой игре. Мне нравится лишь то, что я могу спокойно поиграть. Uh, уделить какое-то время новой игре Которую я, в принципе, еще не видел Ни на обзорах, нигде, либо еще Вот, это очень хорошо Хорошо почему? Потому что я не могу Не могу отключить уведомления Почему ко мне все приходят uh, Собираются, вот я начал стримить И мне собираются все докучать Типа звонки, сообщения и прочее Ну, также нельзя, маленькие мои Давай посмотрим, пойдет ли Hello, у нас uh, Стримок Все началось с мертвой девочки Мертвая девочка в лесу. Вот та самая шельма, которая бегает по лесистым местностям, да, по тропам, между фонарями, между фонарей. Мы посмотрим, куда ее приведет вот эта вот история. Значит, у нее на шее какой-то амулет, медальон. От кого она бежит так неизвестно, она поранилась и упала. Это классика жанров всех американских хорроров, да? Споткнуться, упасть, сломать себе все абсолютно. Ну посмотрим, к чему нас это приведет. А, девочка стоит на причале и что? И что мы видели? Все? Добегались? Добегались? Ну, <laughs> с таким лицом <laughs> С таким лицом Ну, конечно, да, далеко мы не убежали бы Вот тот самый консультант из Reflame который мы отказали Вот и все, вот и все, пришел твой конец Моя маленькая Хани О мой бог Вот она, погибшая девочка И что? Получается вторая параллельная вот история Девушки мы как-то связаны или не связаны с вот этой вот девочкой, которая застрелили на причале? Вот тут чайник пыхтит. С самого детства я на... часто видела один сон. Один сон я сейчас видел с самого детства. Конец лета. Девочка бежит через лес. М -м -м. Луна. Запах хвои. Как какое обрисовала? Как она это все обрисовала? Выстрел. Но ну, выстрел, конечно, такой, да. Uh -huh. Так, чайёчек мы заварили две кружки, да? Две кружки чая. Uh -huh. so Этот сон всегда казался таким реальным. Кровь у меня на щеке, холодный пот. Я убедила себя, что это действительно было, это болезненное воспоминание. Uh -huh. Эту часть меня я сама не могла понять до конца. Сишка, значит, курим, да? Но я много в себе не понимала. А, руки-то грязные, да, девка? Руки-то грязные. Где шарились? <говорит> ну, неудивительно, что люди всегда называли меня странной. Слушай, ну да, если те люди называют странной, это не значит, что медиум. Хотя они не знали всей правды. М -м -м, понятно. Вот она. Вот она, кат-сцена, которая показывает нам, что произошло день, когда... Что? ...был худшим днем в моей жизни. В этот день я вернулась домой, чтобы попрощаться с отцом. Марианна. Марианна. Чтобы одеть его в последний путь. Костюм. Галстук. А это похороны были или что? Все просто. Он делал это каждый день. <связывая> Но мне даже смотреть на его вещи было некогда. Мне нужна была передышка, чтобы собраться с силами. У -у -у. Что произошло с ней, с отцом? Загадки, которые там придется разгадывать. Любимый Стейлс, обожаю, <связывая> когда приходится миллион часов тратить на одно и то же, чтобы пройти что-нибудь. В режиме стелс Так, я почти собралась Just силами his... Оставалось только найти его любимый зажим для галстука Так, управление у нас какое? Клавиши, да? Управление... А, так это вот так Нет, не от первого лица даже Где-то там а в миллионной... В... Так Аля в миллионном кадре Октябрь 1999 Так, ну Прочесть День памяти ангелов-хранителей, похороны, УЗИ, Дева Мария Розария, биопсия, отправить посылку Марианне, прием у невролога, похороны в 12.30, УЗИ, прием у нейрохирурга, похороны, забрать Марианну с вокзала. Ну, распорядок мне не так важен, на самом деле. Кью назад, кью назад. Хорошо. М -м игра, как бы, ну, не знаю, парни. Насколько вы ее оцените, да, но я в таком жанре игры еще не проходил. То есть вот это вот со стороны что-то там делай. Наверняка еще будут куча головоломок, которые нам придется пройти. Ну, посмотрим. О, кита! Кит. Китов люблю. Хочешь, чё-то хорошее. Ага, я рада встрече. Это, я так понимаю, квартира ее отца. Кита, надо посмотреть, есть ли там что-то покушать. Ключ от похоронного дома. Нет, кушать нечего. Марина выглядит питательно. Так, это кошачий корм. Ага. Объединить. Назад, назад. Еще одну банку мы не можем да, взять. Но мы сейчас сюда положим целую баночку корма. Приятного аппетита, как себя там? Хорошо, что хотя бы ты еще здесь. Ну, еще бы. Хорошо, что мы зашли. Хорошо, что мы зашли. Хорошо, что у нас получилось, что мы нашли корм для кита. И покормили его, что кит никуда-то не спрятался, да, и не испугался. Так, газету я не хочу читать, это, ну, камон, газеты. Я воробушек, я, вор... ну, не, не до этого. Надо же, все это до сих пор тут. О, oh, Джейки. Так, давай посмотрим, что. Давай посмотрим, здесь у нас что-то... Что? -то... что? Так, как проявить фотографию? Просветите фотографию в течение 5 секунд. Окуните в проявитель на 3 секунды. Окунь, окуните в стоп раствор на 3 секунды. Окуните в фиксатор на 3 секунды. Так. Угу, угу. А, мы берем что? А, это что? Кажется, про эту я забыл. Можно проявить сейчас. Хорошо, давай проявим. А, это что? Привет, Игорян. Привет, Игорь. Привет, родной. Так, а что там надо было прочесть? Как просветить фотографии в течение 5 секунд? Игры я никуда не проводал, Просто, как бы, ну, вот та ситуация с ребятами, которую, которую я описывал раньше. Ребята жили у меня. Вот они как недавно, совершенно недавно съехали. Теперь я здесь, теперь я готов стримить, как бы, проходить все новые игры, которые вышли. Ну, согласись, кайф. Это, так, а не понял. Не хрипит же? Не хрипит, извините. Так, мы, значит, сюда кладем, кладем фотобумажку. 5 секунд мы. Раз, два... Три, четыре, пять. Так. Слишком рано. А, ага, подожди, там щелчки, да? Раз, два, три, четыре, пять. Есть. Ага. Как не успела? Давай еще разок. Я же выдержал его пять секунд. Четыре, пять. Ну... Увеличенная фотография. Так, вроде получилось. е На три секундочки сюда его окнаем. Раз. Два. Три. В проявителе. Фотография в проявителе. Так, теперь следующий этап. Мы кладем фотку. Раз. Два. Три. Фотография в проявителе. Слишком рано, нужно подержать подольше. Я сейчас все испорчу, если подольше подержу. А, давай. Раз. Два. Два. Три. Вот оно, вот оно. Санька, В принципе, не так все и плохо. Так, везде по три секунды надо. Ой, извини, извини, извините. Извините. Раз. Два. Три. Е-бой! Yeah, Записывайтесь на курсы фоторедакции. К Александру Сергеевичу. Всегда помогу и подскажу, что смогу. Джек, в принципе, симпатичный мужчинка. Чем-то он мне нравится, как бы, ну... Подумай, да, хорошенько подумай, чем же он мне нравится Две недели не было стрима, слушай, да, стримов не было гораздо дольше, да, на самом деле Те стримы, которые были там буквально там один раз в неделю у меня был стрим, и я не считаю, что это были стримы То есть это было, ну так, просто для тех, кто еще здесь, побаловались каким-то контентом Но, но, так, назад я вернулся с новыми силами, я зарядился, как бы э, Могу похвалиться, я бросаю курить Я не курю почти неделю уже Дааа Ебой, даешь здоровый образ жизни Я записался в тренажерку, возвращаюсь к неунылому образу жизни Так, к слову чисто добавлю Поэтому, если кто-то рад за меня, то То молодцы Топите вместе со мной за здоровую движку И все будет хорошо И все будет хорошо так, здесь у нас что еще есть? Нет, все-таки, ну, игра чем-то колдует мне. Если там не будет сложных тестов в этой игре, да, каких-то, то мне она понравится. Так, зажим для галстука, соберись. А, точно, мне нужно найти зажим для галстука. Здесь я был, здесь кухня. На кухне, соответственно, галстука никакого не будет. Не будет по какой причине? По той, что на кухне обычно люди что делают? Кушают, правильно. А, здесь мы упираемся в какой-то стол, да, как бы, ну форма у, у девки так себе на самом деле Ну как бы, да Так, здесь мы Что? О, здесь мы не были Здесь кит, которого мы покормили Комната Джека Он как будто до сих пор Черт. Он как будто до сих пор жив, она хотела сказать Наверное, ей очень тяжела утрата а... Маг... Джек стоял в профсоюзе солидарность Его даже несколько месяцев продержали в спецлагере Но это не сломило его дух Все. Так, ну... Ну, все, тогда, получается. А, здесь все, Посмотрим. Джек humble... был скромным верующим человеком. Few... Mm -hmm. Он владел похоронным бюро, а я помогала ему в работе. Мне нравилось быть полезной. Ах-ха-ха. Ах. Я тоже здоровый образ жизни. Два месяца не ел фастфуд. Хорош. You you? Слушай, фастфуд, давай, gonna... шипи. Кто думаешь, тебя теперь кормить-то будет? А, Игорян, слушай, вообще фастфуд, блин, ну это такое, да, согласен Нечего булки хавать, как бы Я буду, короче, вести здоровый образ жизни, пока выгляжу как говно Да, пока пахну как говно Если можно так выразиться Я думала, что никогда не найду себе места в жизни, но Джек принимал мои странности Он всегда говорил, что я особенная Мммм а, а, а, а. а Джек не хотел тебе никогда рассказать шторы, как у меня в, в, в детстве Ну, вообще, вот один в один у меня в комнате такие веселья, когда мне было лет Это так, 5. Э, так, ну давай, попробуем, может быть, здесь какая-нибудь комната, в которой есть Зажим для галстука, ну, ты вы издеваетесь Моя старая комната, так странно оказаться здесь с ней связано много хороших воспоминаний, наверняка я не успел дочитать. Да, Где я раньше их коллекционировала anything? бабочек. Я никогда ничего не коллекционировал, кроме фишек, помните, пацаны я вот эти, которыми нужно было на улице играть? Наверное, они всегда я меня радовали, поэтому их тут, их тут так много. Так, э, хорошо. В твоей комнате может быть зажим для галстука? Ребята из приюта. Не всем так повезло, как мне. Поэтому я часто их навещала. Играла с ними, заботилась о них. Слушала их. Это меньшее, что я могла сделать. Какая ты умничка, а? Ты из приюта еще девочка. Я что-то много упускаю с этой игры. Особенно местоположение зажима для галстука. Так, мне часто и приходило. Своеобразный трофей за подвиги. Грамоты за то, что я поступала правильно. Джек, конечно, не был им рад, но иногда не злился. Теперь мне стыдно, что он из-за меня натерпелся. А чё, какие, да что... Так, уважаемый господин Орган, просим вас явиться на встрече с учителем, на которой мы хотели бы обсудить произошедший в четверг случай. Напоминаем, Мариана передала одному из учеников послание от его умершей бабушки. Мы понимаем, что так она хотела его утешить, но такое поведение по меньшей мере неприемлемо, поскольку мы уже не раз сообщали вам о проблемах. В ее поведении Мы считаем, что нам необходимо Обсудить возможность дальнейшего обучения Марианы В нашей школе Ты прикинь, вот такая вот суперспособность, да Угу так, я тут доту обновляю <laughs> Я понял, к чему ты клонишь Там ничего не изменилось, друг, я, ну, my не знаю, утешь у тебя или нет own. но там абсолютно такие же kid, раки остались, I как I и были В детстве я часто оказывал ее людям Что-то там like обычно добавляло <laughs> что-то вроде круто, правда? Словам, А, словом, вела себя как идиотка А это что? Карта пациента реанимации Термический ожог, пламенем, торс, верхней конечности, 35%, ингаляционная травма, уход и стабилизация, первичная перевязка, респираторная под ничего себе, ничего себе, так у нас получается был ожог какой-то очень-очень-очень жесткий, да, мы лежали в реанимации и, ой, извините, мы лежали в реанимации и получается что, мы какие-то больные люди, у нас как-то все, так, тут мы это посмотрели, у нас какой-то ожог бы уже был, да, Мы уже об, обо что-то обожагались Обо, обо, об, обо что-то обожагались да? А, что мне нужно? Какой к черту зажим? Зажим же должен быть по-любому Где-то в э, офисе Этого мальчика Джека да? Но его тут нет Еще 500 очков Наконец-то вип Хоро... Ну вот, Игорь, ты со мной сначала истоков, вообще с самих истоков моего канала, поэтому, ну. Друг, это кайфово. Спасибо тебе, что ты остаешься на такое. Наверное, большое количество времени. Сколько вообще каналов времени-то? Я не помню, сколько лет канала? Кстати, лет. <клёх> лет, простите. <клёх> Чайку выпустил. Канал где-то полгода уже, да, по-моему, что-то такое. Так, ну наверняка где-то в его офисе должна быть это. Зажим uh, Где-то в его офисе Но где? Так, здесь нет Здесь нет Отсутствует, все отсутствует Посмотреть, кью назад Кит нет С китом тут дел не свяжем Никаких uh. Посмотреть. Ах, ты слепой, ты мой слепой, ты Саня, мой товарищ. Куда ты его положишь? А, его нет. Ладно, попробуем по-другому. По какому? По-другому. А, давай. Нажмите удерживайте левый катарелл, чтобы активировать интуицию. Нифигасе. Вот ты где. Матереза, пройдите похоронам в бюро. Смотри-ка, как мы умеем Короче, я такой, интуиция, это наша суперспособность То есть okay, мы же медиум да? Ладно, теперь все Джек that's ждет меня внизу Вот это да Воу, вот это да Мы получается реально медиумом играем Как бы расследование тайное да? Вот это вот все, что мы можем делать Это все мы можем воспользоваться всеми способностями Мы жили прямо над похоронным бюро Джека it Так, а двери закрыть не хочешь? Это не так нагоняло тоску, как может показаться. Кроме того, именно благодаря этому я научилась пользоваться своими силами. Странно, да? Медиум и живет над похоронным бюро. Интересно, где бы еще мог вырасти? Ну, явно не в семье пожарного, да? Либо, может быть, э -э тамады свадебного. В семье свадебного тамады. Угу. Заводится медиум. Интересный пару событий. Давай дадим круголя по этой террасе Идет дождь, мне нравится дождь Хоть где-то дождь Я уже так соскучился по погоде, когда Залят кном, льет дождь, нет ветра Вот это вот все Пойдем, хотя бы в игре насладимся этим моментом Так, здесь пепельница у нас И что-то еще Пепельница и что-то еще Интуиция у нас работает, да В любой момент, типа здесь никак. Интуиция работает не как Катсцена да, ее можно заюзать абсолютно когда угодно, абсолютно когда угодно. Давай посмотрим, когда мы еще. Так, двери все позакрывали, как бы. Одно, может быть, с одной стороны хорошо, да. Но вот эта вот линейность. Джек научил меня принимать эту особенность. Из всех моих приемных родителей только он решил, что это дар, а не проклятие. Так, это. Похоронное бюро, последний путь. Ну, отправляемся, ребят, в последний путь. Так, посмотрим, где у нас в последнем пути, что нас ждет. Здесь, похоронное бюро, последний путь. Так, хорошо. Это, получается, это офис наш, да? То есть, мы сюда можем зайти. Здесь, соответственно, у меня есть ключ, да. Открываем. Что в доте нового? Да, абсолютно ничего Думаешь, если бы там что-то было новое в доте, я бы сейчас играл в какие-то вот игры такого рода Наско Настолько дота остается дотой, что просто, ну вот, извините, как бы, ну не, Вообще не сбалансированный подбор персонажей, а, точнее союзников, как бы, это бред полный Не, ну, не знаю Доты потихонечку изживают себя, это бред какой-то ну Как бы играть с типами, которые играть не умеют, как бы, и те на постоянке это приходит, как бы, ну извините так, э, смотрим здесь, как бы Древо живо, да, перед крестом угу, Древо жизни, да, перед крестом Ну, спасибо Как бы Пожалуй, в другой раз Гляну, что тут кого Так, есть ключ Подготовить, подготовить Джека К по, погребению нам нужно, да Посмотрим Это наша фотка с Джеком Это что? Отчет о захоронении Имя умершего Адам Новок. Общая информация, пол, т-т-т, та т-т-т, -та -та -та, та -та -та -та дополнительные услуги, бальзамирование, т Понятно, понятно, понятно. Здесь а, мне ничего не нужно в стиле интуиции. Тогда отправимся дальше. Здесь у нас что? Какой-то, я так понял, погребальный, погребальный церемония, либо что это за актовый зал здесь у нас? Ну, икон много и хорошо И о том же, ну вот, я тебе говорю, как бы Миллион крутых игр, в которые можно бесконечно играть Как бы, которые тебе бесконечно будут Не будут надоедать Прочитаем, а, комната предварительной обработки Только для персонала Ну, я могу себе персоналом считать Или, как бы, нет Очевидно, что да О, Игорь со другого аккаунта, хорош Здорово, здравствуй Здравствуйте так, интуиция нам здесь тоже ничего не подсказывает. Значит, ну что, спускаемся в подвал или чего? Или как? Один с компьютера, да, в трубку из телефона? Молодец, давай, набивай, зрители, мне. Целых три. Целых три. Ну ничего, я в первую очередь это делаю для себя. Если поиграю, как бы, да, и... Ну, если кто-то из вас захочет провести со мной время, я с радостью его проведу. Вот как ты, например, друг. То есть мне... Категорически приятно иметь с тобой дело. Не уверен, что готовы. То есть даже если у меня будет ноль зрителей, это не помешает мне играть в игру, которую, ну, собственно говоря, я зашел, чтобы просто поиграть, чтобы просто поиграть. Так, давай посмотрим. Здесь у нас что-нибудь э, есть необычно плохое? Здесь у нас есть коробочка. Так, погодите, помимо коробки есть что-нибудь? Интересно, ну давай, открываем холодильник, значит Посмотрим, что там с пельменями у нас Пельмени, по-моему, mm -hmm. Не испортились, не испортились Так, выкатываем Запеканка приготовилась а, Теперь что, отпускаем, да Теперь берем Так, галстучный зажим Джека А, подожди, нам же надо У нас, у нас галстука нет, какой галстучный? Я нашла твой зажим. Так, а где галстук? А где галстук? Зачем я нашел гребаный зажим без галстука? Так, ну давай поищем. Поищем. Где может быть галстук? Может быть где-то здесь? Так, пацаны. У меня вот это вот, ну типа, если мне придется обратно идти в комнату. А, вот он, на стуле. Так, ага. Так, так, объединить Хорош, с зажимом, сразу с зажимом Повесим его сразу с зажимом Шикарно, ты именно этого бы и хотел Хорошо, давай поможем нашему усопшему Значит, посмотрим э -э Галстук с зажимом сразу повесили Отлично Я не ждала, что это будет просто Ну, конечно, потеря ближнего Это очень тяжело Наверное, я вообще не знала, чего ждать Когда такая случается с близкими Это ужасно То ты, то ты словно выиграешь изнутри вот так, теперь ты готов На самом деле согласен, да, после последних событий Конечно, терять близких это тяжело, ребят Это тяжело Желаю здоровья усопшим, как говорится Ой, бедняжка ты моя, бедняжка Ничего, мы с тобой еще, я так понял, вляпаемся не только в такое дерьмо Нас еще с тобой ждет миллион говна и мы его разгребем с тобой. Запомни, ты и я, мы с тобой, как огонь и вода. <с trailers> Давай, малышка, держись. Утри носик и пойдем дальше бороться в путь. Ах, что, что нас ждет? Кто-то стучится. Так, ух, люди читать разучились. Написано же закрыто. Слушай, на, на самом деле услышать стук. В похоронном бюро. Mm, такое себе, да. Особенно, когда ты медиум. Mm, знаешь... Тяжеловато, наверное, все-таки, ну, воспринимать такое Так, подготовьте Джека К погребению есть Выполнили эту вот э, задачу Поднимитесь наверх Наверх мы сейчас поднимемся и нас наверняка там Во, сатры, сатры, сатры Сатры, ты видел? Ты бачив? Там была тень, я видел А ты не видел? А я видел, там была тень И что это было? Ну ничего, ну пойдем Пойдем, я сейчас Ну давай, давай Тень там была, там был кто-то горбатый. Смотри, смотри, он дверь закрыл. Он, и... я иду, я открою. Он поломал там все. Ну и зачем? И зачем? Что за черт? Там была тень. Что, была тень. <laughs> что <laughs> с акцентом? <laughs> так, а, что тут явно произошло? Что куда говно? Ага, а, прах. Тогда то это и случилось. Как много раз до того. Именно в тот момент, когда казалось, что хуже стать уже не может. Так. Чего? Чего? Чё это такое? Где этот паршивый блокнот? Я могу опоздать! Ну, куда же ты опоздаешь, дружок? Ты уже все, мне кажется. Мариана? Мариана, девочка моя, ты плачешь. Это Джек? Это Джек? Или чё? Я все хорошо, Джек. Все, все хорошо, Джек. В крибах. Ты не видел мой блокнот, милая. Память уже подводит. Старость не радость, да? Да, да, да, да, да. Джек, тебе нужно отдохнуть. Оставь блокнот в покое. Ох, милая, но ним нужно столько сделать. Я не могу просто. Джек брось. Это все не важно. Бедная, ей так тяжело разговаривать. Ты плачешь? Что случилось, милая? А Джек и правду ее любил. Он относится к ней очень тепло. И почему тут так холодно? Где же этот проклятый блокнот? Ну. Все хорошо, Джек. Все хорошо. Моя славная девочка, моя Марианна. Что бы я без тебя делал? Джек, да. Джек, не беспокойся ни о чем. Тебе пора отдохнуть. Мальчик мой, ну... Почему он в маске? Они все в масках. Марианна. ай я... Эта операция меня тревожит. Пока я буду в больнице... Ты уверена, что справишься? Да, Джек. Все будет хорошо. Знаешь, когда-то я пообещал себе, что никогда не дам тебя в обиду. Какой дед хороший. Никогда пока жив. Все. Все будет хорошо. Я обещаю. Бедняга. Будь осмотрительна, ладно? Ура! Ура! Right. Right. Да, Джек. А теперь тебе пора отдохнуть Блин, вот так вот прощаться, конечно, это тяжело А, да, да, спасибо, спасибо, милютиан Я люблю тебя, моя девочка Люблю тебя всем сердцем с первой нашей встречи Да у меня у самого сейчас э, слезы покатятся с глаз Помни это, не забывай Ну как это, не... как это можно забыть? Истинная любовь, она такая... Я не знаю, какая. Хотел подобрать какое-то ну, слово и подумал, что это будет слишком вафленно звучать. Да уж. Да уж. Ну че, посмотрим. Большинство людей отдали бы все за подобную возможность. За шанс сказать все, на что не хватило времени. Но мне от этого не делалось легче. Я была готова помочь хоть тысяча душ перейти в мир иной. Но когда дело дошло до Джека, это оказалось слишком тяжело. Я тоже люблю тебя. Папочка. Она его отцом считала кошмар. И он погиб. Бедняжка моя. Что мне за амулетик такой странный на шее? Раньше я считала, что все видят мир так же, как вижу я. Разделенным. Разорванным надвое. Ооо, Дани, усопшим, но нет, это видела только я, я не понимаю, на этом аккаунте не добавляется кудри за 20 минут, ноль кудри, как так, может быть ты не подписан, может быть, ну, как бы в этом проблема, вернее, это я так думала, мы закрыты, в городе есть еще одно похоронное бюро, могу дать номер, Марианна, кто это, ты не знаешь меня, Марианна, но я знаю тебя, Слушайте, если это шутка, ты должна выслушать меня, Марианна. I'm так, heavy. все, я кладу трубку. Я знаю, что ты особенная. Что? Кто это? Меня зовут Томас. Мне нужна твоя помощь. слушайте, если what's вам больше нечего делать. Нет, я скажу. Я отвечу на вопросы, который мучает тебя всю жизнь. Но ты должна мне доверять. Доверять? Да я даже не знаю. Все началось с мертвой девочки. Опа, что ты сказал? Дома отдыханива, его. ищи меня там, пожалуйста. Свет, его почти не осталось. еще не совсем темно, но это... Ты моя единственная надежда. Mm -hmm. Hello? Oh, да как, 19320 кудри больше не добавляется. Может быть там какой то новая система, я не знаю. Я не знаю вдруг, как там формируется кудри. Но главное, что они есть, что они, ну... Формятся, все-таки брать Так, что это у нас такое? Черно-белое А Bluebird Team Продуксион Креативный директор Матюз Лид Десигнер. Лид Артист Ну, как бы это... Ну, привет 20 артист Концепт арт 3D аниматор Кристоф Мадей А, это, это же польская игра, кстати, да? 3D артист Здравствуйте 3D характер артист. Uh -huh. Английский. 3D Envirium артист. Envarium. Здравствуйте, Envirium. Кинематик артист. Мокаб специалист. Uh -huh. FX артист. Uh -huh. Level артист. А чё, это можно скипать? Чини. А, вот. А, во-во-во. Все, ну просто зачем мне эти титры, это вот вся вот эта вот какая-то история. Я, ну. Чуть тянуть время читать вот это все, создатели, как бы. Ну, мы почитаем, обязательно знакомимся поблагодарим их, за донатим. Миллионы денег. Угу. Так, и отправилась в путь. Сорвалась по первому зову какого-то незнакомца. Ну, конечно, когда тебя мучает, такая невзгода Но я научилась доверять инстинктам что-то было такое в этом человеке В звуке его голоса Что-то смутное А, смутно знакомое Кроме того, похоже, он меня знал Мне кажется, что это, ну, может быть, какой-то родственник Может быть, ä, непосредственно отец, который сдал ее в детский дом Даже, ну, с целью уберечь от чего-то от опасности Может быть так Ну, согласись, это могло быть так так, ну и что? Ну и что? Что-что-что лагаем? Че лагаем? Так. О кодек в пощи. Не, не знаю, как там читается это говно. Вот мы приехали. Байк отменный. 59-го года байк. Такой знаю. Она вся в ожогах, да? Вся в ожогах. Партийный дом отдыха. Нива. Я сразу же почувствовала, что с ним что-то не так. С этим домом пройдите через ворота. Угу. Левый КТРЛ. Интуиция у нас здесь не работает, да? Так, ну... Есть кто-нибудь дома? Похоже, нет. Так, мы взяли куда открытку. Привет из Нивы. Эм... Тебе бы тут точно понравилось. Тут замечательная комната отдыха для детей, бесплатные уроки рисования, очень много семей и сама гостиница просто огромная. Никогда такого не видел. Жаль, что ты далеко. Скучаю. Ф. Угу. Ф. Так. Ну и что дальше? Здесь у нас разбитое окно, через которое мы, в принципе, ну... Теории Могли бы перебраться, если бы нам туда нужно было Но так как нам туда не нужно, мы туда перейти не можем вот Здесь у нас замок висит, да? То есть к нему нужно будет найти какой-нибудь ключ Пройти через ворота у -у -у -у -у. Главные ворота были заперты Нужно было найти другой вход Ну вот то, о чем я и говорю а, Направо пойдешь Нихера не найдешь Налево найдешь А, вот тут тропинка еще какая-то есть Смотри, смотри Сотры, сотри, сотри. Соты, соты, сотры. Сотры, сотры, а? Моя голова светлая. Так, смотри, в помойке. А, ну нам помойка не нужна. Мы можем просто перелезть через забор, с помощью помойки. Не хочешь пускать меня в него? Тогда я сам войду. Извините, да? Ну, я не из дешевых, как бы, самочка. Я шельма. Тогда тебе придется постараться. Так, я Шельма, на опыте. Мало кто знает о Ниве. Мариана, раньше это было отдыха для партийного. Так, удерживайте левый шифт во время движения, чтобы бежать. Но затем он просто что-то там. И возникла городская легенда о резне в доме. Отдыха Нива. Детали разнились в зависимости от рассказчика. Свихнувшийся персонал, древние проклятия. Обычный набор. Угу, you know. You know. Обычный набор, you know. А обычный набор, you know Так, е, uh, я, yeah, yeah. Спрыгивай <звы> <звы> Так, uh, снова е yeah. Слишком много для чего-то Так, ну давай дальше двигаемся Что мы имеем здесь? Какое-то кольцо, давай посмотрим, что Мяч прикатился нам, да? Мы его остановили, ну хорошо Мяч так мяч Добренько <звы> Да. Угу. Угу. Как бы странно, да? Никого не смущает тот, тот факт, что прикатился мяч из ниоткуда и от ниот от кого Но мы... Нажимайте и удерживайте левый контрол, чтобы активировать интуицию Я вижу следы М -м, Привет Значит, здесь кто-то есть все-таки? Получается, можем кого-нибудь найти, да? А, следы приведут нас к кому-то А это можно делать? Прямо... Подожди, а здесь мне показалось, тут было что-то красное. Да, ну это мусор. Помощник, ну Сань помощник. Так, а, вперед бежим. Побежали. Что нас тут ждет? Где? А, вот, смотри, смотри, смотри, смотри. Что это? Так. Т плюс К 1967. Ну, древо любви, чье-то. Кто-то отметил свои отношения в каком-то году. Так, смотри, сотый сотры. Здесь еще что-то, да? Или нет? Фак. Uh, ну, что это такое? Почему оно не. Ну, зачем оно подсвечивается, когда, ну, ты даже... когда с ним контактировать нельзя? Ну. Бред же. Так, здесь у меня миллион шажочков маленьких детских. Которые обрываются, упершись в дерево Ну, вот, вот, вот А, это маленькие отпечаточки рук Отпечаточки С которыми, мы, в принципе, без беспонтово контактировать Мгновенное повторное воспроизведение что? Шшшшшш Так, давай посмотрим Ну вот, мы какое-то заброшенное говно пришли Это, я так понял хм, какой-то старый форт Попробую войти здесь Давай посмотрим Конечно, мы же упираемся здесь в любой камушек на дороге, который лежит, ну, как бы 21 век В игры только так интересно играть Так, здесь ничего интересного нет, это у нас что? Внимание! Реновация приостановлена! В связи с планируемыми археологическими раскопками на месте обнаружил а, обнаружение останков <coughs> Ну, ладно, сейчас посмотрим, что там за останки Археологи нашли Uh, объективно, здесь мы. Здесь что-то произошло. Ну, конечно, здесь что-то произошло определенно. Если бы здесь ничего не происходило, как бы здесь бы ничего и не было, соответственно. Правильно? Как бы логично, логично. Вот. Uh, давай, двигаемся, смотрим, изучаем. Изучаем, смотрим, двигаемся. Здесь. О, я думал, она зевает, вот, типа спать хочет, но нет, что-то. Факт, да ты чё Ну куда ты? Разделение мира надвое Так, что ж, если место хотела поведать мне свою историю То мне не остановилось Ничего, как, кроме как выслушать Мне интересно, знаете что, она это специально делает Или случайно у нее вот это получается все Ну, разде с разделением, соответственно Вот типа разделение вот это все Так, а... давай, поехали Забирайся Давай, забирайся Посмотрим, что-то здесь так, Мария мертв, как и все здесь. Like Сфокусироваться на мире духов. А, а. А здесь. Так, назад посмотреть. А здесь посмотреть. Смотри, вот здесь какая-то шляпа горит. Ну ладно, я так понял. Ну, типа, ничего, ничего не поделать. Ничего не получится. Шажочки нас ведут куда-то туда. Но здесь у нас еще один проходик есть. Давай посмотрим, что здесь есть. Если здесь ничего нет, пойдем обратно. Будем думать что-то дальше. Но здесь... Это место было много лет, и оно пропиталось чужой болью. Неудивительно. Так, здесь нужно пройти у стены. Тысячи лет накладывают свою... Э, что? Отпечаток, да? Но даже в кромешной сме можно мерцать. Может мерцать луч света. Одинокий, хрупкий, ждущий того, что в нем нуждаются М -м -м. Ну вот здесь мы нашли какую-то штуку Это что? Мариана питав энергию, я задумалась, от кого она там осталась а... От солдата, с... а может рад радовавшегося, что для него уже что-то там Не понимаю Типа и на она, черт мне? Я что сделал сейчас? Я сейчас, наверное, впитал какую-то энергию, да? И получается, я ее отдам тому электрощитку. Хм. Интересно. А, играть в одну игру на двух экранчиках, да? Да. это определенно что-то новое в жанре игр, но не знаю, насколько эта линейность будет интересна. Насколько долго это будет. Потому что не хотелось бы на самом... Так, в любом случае, мне она могла пригодиться Ну, конечно uh, Нажмите держите Space, чтобы накопить заряд для духовного взрыва Отпустить, чтобы применить духовный взрыв А, да? Духовный взрыв Это вот так? Нет Погоди, а мы можем вообще просто открыть? Так, тут мне не пройти, пока не включу питание Хорошо, а если... А, вот у меня на руке заряды. Когда ты существуешь в двух мирах, каждый из них влияет на себя. А, -а, -а. так, как получилось? Так держать. Так получается, я что-то сделал или ничего не сделал? Мои способности. А, все, Мои... Порой они доставляют мне немало проблем, но иногда от них была польза. Uh, сотри, сотри То есть по факту мы что Включили здесь то, что нам нужно было Для того, чтобы открыть дверь Хорошо Правда у нас на руке не осталось зарядов никаких Открываем дверь Да? Да, еще бы У нас все получилось Хорошо <гундув》. гундув."> Грациас сэр так, ну вот, нас вырубило из параллельных вселенной Я существовал сразу в двух мирах, но ни в одном из них у меня не было настоящей жизни Конечно, отреченная от всех, одинокая женщина, ну, понятное дело Моя Шельма, ну, Шельма, я нашел тебя, я, я помогу тебе, я спасу тебя Так, огонь разжигать запрещено, естественно, потому что, потому что это лес Лесистая область, много сухой листвы, глобальный пожар, тушить неделю запрещено Все, согласен, полностью согласен а, определенно. Так, кар, кар. Uh -huh. uh, здесь есть. О, oh, что What с тобой случилось? You? Он засох, блин, как-то. Че с ним, я не понимаю. Нахера, ну надо такое. Не, я, я пошел дальше. А в этом мире заряда нет у нее какого Никакого. Понял. Никакого заряда нет, заряды отсутствуют Ну ладно, побежим дальше. Посмотрим, ну... Почему идет тропинка Здесь, я так понимаю, нам нужно было подсветить себе дорогу, путь Но мы немножко и без этого справились, в принципе Чего бы и нет Почему бы, собственно говоря, и нет Здесь следов никаких нет Да, на местности Но, может быть, просто мы сюда больше и не попадем А если мы сюда попали, это какой-то пьедестал, получается, да? Памятник Какого черта? Смотри, смотри. Сотри, сотри, сотри А шо сотреть? Шо сотреть? Тут же больше ничего и нет, правильно? Я не могу ничего сделать, да? Соответственно, блин, ну если с этой обезьянкой ничего нельзя сделать А как что снизить? Назад только можно Нет, а что если? Так, еще раз подсветим так, здесь ничего не нажимается, как бы, и, ну, как бы, и до свидания. Пойдем, пойдем обратно, побежали в обратную сторону, потому что, ну, очевидно, здесь нам ничего не... Подожди, а это что? А тут что? А там что, лавки, все меня интересует, все меня интересует, потому что я выбрался, наконец-то, из а, дотки, да, в какой-то сюжетный хор, что меня очень радует. Так, посмотрим. Куда девочка приведет наши следы Наша девка, по сути, главная героиня, да Ну, подвержена какому-то либо психологическому э э расстройству, да Либо все-таки, действительно, э сверхспособности Да, потому что, ну, объективно, как бы тут по-другому не нельзя писать ее способности К чему это нас приведет, мне бы очень хотелось узнать И узнаем мы об этом обязательно Ааа в процессе прохождения этой игры, естественно Нива Вот мы и разделились да, На два лагеря Сатры Это один лагерь прям Оп, нет, все-таки два Что же ты такое, Нива? Да посмотри, там видел, короче, портал был не... Ну, очень большой Аура этого места Я сталкивалась с подобным Но здесь она была невероятно сильной угу. Это было целое кладбище воспоминаний эмоций и не самых приятных ну, конечно. Конечно. Так, девуха, рассказывай. Ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну. А, все, мы можем уже, да, мы можем двигаться. Ой. Так, давайте подвигаемся немножко в каком направлении, ребят. Оставим прохождение на следующую часть, на следующий выпуск. Uh, всем огромное спасибо за просмотр, дорогие друзья. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всех люблю, всех обнял. Всем пока. -у!